Шо время Люди хотели Увидеть гайд На проклятый череп И я пришел Чтобы показать вам Этот чудесный билд На проклятый череп Начнем. Всем привет! Показываю билд на курсу, проклятый череп, куртка наемника, колпак лирика, ботинки демонические, плащ мартов. еда на отхил с увеличением максимального количества здоровья, А зелье защиты, одна штука на один заход. Не факт, что мы второ до второго доживем. Кьюшка для массового за массовой зачистки вторая. Вэшка для урона. И все такое. Колпак. Ботинки для зачистки можете такие поставить. Можете с собой еще четвертых ядов взять, если вам нужно. На босс. Билд вы можете найти у меня в гильдии. А, вступайте в гильдию. Ну прям расставленные скиллы так начнем <coughs> билд стоит сто шестьдесят тысяч сто шестьдесят я в этом билде де, де сделал предыдущий забег и от положа, от кис его я мог убить если бы я задоджил его ешку у меня была шапка клерика я ее не нажал я бы его положил я этот момент записывал думаю я выложу момент не в этом видео а в группе вконтакте или на телеграм канале сейчас сейчас идем в проклятое покажу пилд в 10 и вы увидите, что, как нажимать. Кстати, билд... ...второй по популярности в Проклятых Подземельях. Следопыт. То есть Т6. Мобы находятся в Проклятом. Это Следопыт. И он второй там по популярности. Первый по популярности... Угадайте. Напишите в комментариях, какой первый по популярности. И через 5 секунд я сейчас скажу. На этой неделе. Первый по популярности это вестники смерти. Он в два раза чаще покупается, чем этот проклятый череп. Череп на втором месте. Следобытия. Еще раз повторюсь. Вестники примерно такой же билд, а вестников и куртки. Вестник... Вестники и куртка убийцы. А остальное нужно... Ботинки... Дьявольские вроде бы. Плащ не помню. Я думаю следующее видео будет про вестники смерти. Там том билде, который... А... Не вырубай, не вырубай Блин, час ночи начинается. Мне на зло хоть Как видите, я от квишки отхиливаюсь на 19. На здоровье. На 12. На 10. От Вэшки на 25. Она кончается. носят <смех> ботинки не переставил на пвп ставите скиллы кюшку первую в либо третью либо четвертую третью тв шку ставите, если вы текаете будете, будете противника немного Против палаша лучше поставить э вражду, либо клеймора, чтобы больше урона наносить. Потому что он все равно ваш вас с Ешки залетит, если вы его застанете. <свист> The fire. Он мне будет кайтить. тимоники думаю оставлю поставлю стан он снизу стоит и ждет пока я к нему подойду как на самострелах Надо было стоять, бить. Не всегда правильно играю. Он мне положил. А -а -а. Ну вот. Пусто. Так, меня закинуло. Ой, не ори, пожалуйста. Наверное, нужно яд взять. Он где-то снизу ходит. Сверху. Он чисто фармит. Да он? Да это он. Притяни его. Я знаю, ты можешь. видео получается. Это был честный бой. не вторглись О, он снизу, fire, он скиллы меняет, да, в данный момент, надо скиллы поменять. Я скилл на обратку Думаю, поможет Я победил 188 тысяч заработал. Иногда нужно менять э, скилл на куртке окоженной на обратку. Если бы я сейчас не поставил, то, скорее всего, я бы не победил его. Ну вот. Идем в гости. Вот он. Ну да, он все. Он все откис. Триста семьдесят шесть тысяч. Нормально. Вообще замечательно. Я хотел на этом видео пойти записывать проклятые подземелья, но по дороге мне встретился сольник. Так включаю ПК. Он там с мобами дерется. Все, подхожу. Ну да, ничего страшного. Просто убьет. Да. Шало 130 сто на тысячи. там Ой, Давайте, следующий. Вообще ничего не подобрал. У ганг, да, гангеров. Может и переставить скиллы? Блин, я не задолжил его Ешку. Я умер.